Ну чего бы есть, и так переночевали. Фу. Вроде вы повеселее стали за ночь. Шейки у вас потолще. Да? Да, шейки потолще. У моих потоньше шеи. Ну что, гулять? А? Гулять? Бежим. А что, особое приглашение надо? Или не проснулись еще? Давайте, давайте, давайте на улицу. Давайте, нечего тут сидеть. Давайте, давайте. Так. А вы это меня? Да что хоть такое? Это бежим и спотыкаемся. Корма съели? Молодцы. Да, сейчас воды принесу. Да, сейчас воды принесу. Вон уже какие большие стали. Да. Вон уже какие большие стали. Утка у нас, наверное, до весны будет сидеть с утятами. Да, это самый маленький. Да? Ладненько, пойду я воды наливать.